13 июня 2019 года. Манас и Дагас. Глобальные перемены, связанные с личностью, установление или изменение характера, положения, мировоззрения. В какую сторону вы поменяетесь, зависит от вашей осознанности и целей. Если вы продолжаете спать и делаете все на автомате, и при этом генерируете негатив, то перемены будут негативные. Можно подцепить сегодня как плохую, так и хорошую привычку. Думаю, что хорошая гораздо лучше. Можно, например, записаться в фитнес или установить режим питания, который поможет вам похудеть. Можно разобраться в себе и в своих целях и начать их воплощать. Вариантов много, выбор за вами. В семье что-то обязательно изменится и опять все зависит только от вас. Это всегда зависит от вас, но сегодня особенно. Будут проявляться моменты, которые вы раньше не замечали. Те, у кого нет семьи, сегодня можно получить предложение. Если вам этого очень хочется, форсируйте события и проявите инициативу сами. В бизнесе нужно полагаться только на себя. Все советы, которые вы услышите сегодня, нужно внимательно выслушать и поступить по-своему. Обязательно что-то измените сегодня сами. Ну, поменяйте хотя бы обои на компе или в мобильнике. Всем желаю удачного, продуктивного дня. Напоминаю про набор новеньких в группу по активации «Он Соломона. Она состоится 21 июня на 7 дней. Заявки принимают до 18 июня. Описание этого мастер-класса находится под видео. Пройдите по ссылочке, внимательно почитайте. А заявки отправляйте сразу в Skype, потому что группа находится именно там. Встречаемся в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям.